Всем привет! Темой нашего сегодняшнего ролика станет подключение камеры заднего вида к штатному монитору Мерседеса C-Class 2016 года. Долго рассказывать вам, для чего нужна камера заднего вида, смысла большого не вижу, но пару слов Во-первых, позволяет нам облегчать процесс парковки, позволяет нам видеть все, что находится непосредственно за автомобилем, ну и, соответственно, в неудобных местах мы припарковаться там, с точностью до пары сантиметров. Многие автомобили получают эту функцию еще на заводе, но достаточно часто э, сталкиваются в ситуации, когда ее нет, э, потому что она, скажем, не вошла в данную комплектацию. Для того, чтобы подключить нештатную камеру к штатной магнитоле, э, нам нужно преобразовать аналоговый сигнал в цифровой. Э, в этом нам поможет вот этот вот блочок, который, собственно, и выполняет эту функцию. Сейчас у нас в автомобиле установлены лишь парктроники. Они абсолютно примитивные. Все, что они умеют, это пищать. В районе ручки мы установим камеру. Соответственно, изображение будет передаваться на монитор. И помимо звуковой индикации, водитель будет видеть также картинку. Вот он снова я, значит, смотрите, мы подключили нашу камеру к монитору, вот, смотрите, он уже показывается, вот он я, все, я здесь, всем привет. Собственно, все, что нам осталось делать, это установить камеру на ее законное место. Итак, камера у нас будет здесь, для того, чтобы нам ее сюда вывести, нужно снять обрезку, и провода вот эти. Кинуть сюда пластика, Мы закончили с установкой камеры, мы все аккуратненько убрали, панель поставили на место, ничего нештатного мы не видим. Давайте запустим двигатель и посмотрим, что собственно нам показывает камера. Работает не она вообще. Так, заднюю передачу. О, камера все показывает, мы видим динамические линии. Давайте посмотрим на их реакцию на поворот руля слева до конца право до конца в надеюсь видео для вас было познавательным понравилось вам если у вас остались какие то вопросы задавайте их в комментариях предлагайте темы для следующих видео с удовольствием снимем, рассмотрим не забывайте ставить лайки и подписываться на наш канал. Мы старались.